приветствую всех сегодня в видео я буду создавать картину с цветами лотоса с помощью текстурной пасты вот вот так она выглядит фирмы sonnet и с помощью акриловых красок у меня есть вот такие вот красивые цвета нежные Ярко-желтый. Естественно, будет белый, зеленый. И еще какие-то будут цвета добавлять. Буду уже смотреть дальше. Использовать я буду также мастихины. У меня только вот такие два. Поэтому я ними буду и работать. Я нашла у себя вот такую небольшую картинку с цветами лотоса. И я решила их нарисовать. Уж очень сильно они мне понравились. Я перенесла на холст. Холст у меня на подрамнике. Размер 30 на 30 Уже акриловая грунтовка есть. Поэтому я только карандашом нанесла сами цветы. А теперь вторым этапом у меня будет нанесение вот этой текстурной пасты с помощью мастихина. После я дам полностью пасте высохнуть это займет где-то час-два и тогда я уже смогу наносить акриловую краску и начну я с самого первого цветка это у меня вот вот этот цветок он ближе к нам и по по рисунку и я с него начну структурной пастой это я уже пользовалась в картине вот в этой картине я делала ромашки. И мне она понравилась. Она имеет очень мелкое зерно, поэтому ее не нужно после нанесения, высыхания шлифовать. Она очень хорошая. Мне понравилось с ней работать. И я решила эту же пасту попробовать в этой картине. Вот такая она беленькая, вот такая сметанка. Хорошо держит форму. Здесь видно, что она очень беленькая, но при высыхании она имеет такой вот полупрозрачный вид. Я нанесла на первый листик, то есть набираю мастихином пасту структурную. И развожу легонько, аккуратно по листочку. Все, что лишнее, можно мастихином убрать. структурная уже высохла вот видно где она нанесена на листочки некоторые и теперь я смогу покрывать акриловой краской я начну все-таки с фона я возьму такие две краски буду немного добавлять растворитель для замедление засыхания акриловых красок, чтобы можно было растянуть цвета, как в масляной живописи. Для начала я закрашиваю весь фон синей краской. После я буду добавлять и другие цвета, оттенки синего, розового, белого и растягивать их, чтобы получились плавные красивые переходы. При высыхании структурная паста, она имеет такой немного прозрачно-сероватый оттенок. И чтобы ее высветлить, я покрыла белой краской. Вот на видео вы можете видеть, как я покрасила их белой краской листья, где был контур. А уже после я буду разукрашивать все листья. Высветлять серединки, вмешивать желтые, светлые цвета с белым смешивать их а также розовый и фиолетовый ну вот сейчас на видео вы как раз можете это все наблюдать Наш лотос практически готов. Цветы уже я разукрасила, и осталось теперь покрыть зеленым цветом листок и стебля лотоса. Ну вот, работа готова. Нежный лотос полностью готов. Как красота получилась! Осталось покрыть лаком и все. Наша картина готова. Получилось очень нежно, красиво. Результатом я довольна. В принципе, можно и без структурной пасты нарисовать такой вот нежный лотос. напишите обязательно, как вам такой результат. Нравится ли вам лотосы? Как вам такая картина? Все, спасибо всем за внимание, за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите также Смотрите другие видео в плейлистах. Вы можете найти то, что вам будет по душе. А мы с вами не прощаемся и увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.